Итак, привет Меня зовут Ольга, я представляю компанию FTS. И мы начинаем новую серию Недовыживания. Не спрашивайте, откуда мне навертка. Для начала мне нужно все объяснить. Так, кто помнит первый сезон Недовыживания. Так, там. Кто помнит первый сезон Недовыживания. то помнит то, что там... Или шейдер. Я поставил шейдер. Ура, наконец-то, 150 тысяч лет. Меня даже, кстати, с ними не особо лагают. Учитывая то, какие у меня стоят настройки графика и часа, график сам. когда я ее предоставлю, так у нормально вроде все. Давай вот я так поставлю, то у меня была не хотя попри пусть так и будет Здесь все нормально смотрите пока не было записи а на данный момент записи запись последняя была да последняя запись была 4 месяца назад 25 февраля 22 года у меня есть запись третьей серии но я ее выложить никак не могу поэтому это, поэтому это будет третья серия да. ну для большего удобства я перейду в режим наблюдателя Хоть это и выживание, да, нам все равно. Так вот поудобнее. Вот так вот теперь выглядит моя вот эта вот, моя территория. Вот это то, что вот тростник, вот это вот все мое. Вот это вот уже деревенская. А, точно, господи. Тая всю пасть дебил. Вот, появилась у меня врал зона отдыха. Остановилась зона отдыха старая. Плюс добавилась вот это Плюс вот тут вот у меня главные дебил сидел. Маша михалыч Чапахай Михайлович. Тут у меня жрачка. Тут у меня сладик, но я его потом покажу. Пользуя. Чоллии! Вот тут мед стоит для того, чтобы можно было выполнить достижение. Сейчас покажу. Замедленное падение. Вот тут у вот, меня зачаровалка. Тут обновленная версия ногу для гухи кстати поскольку это версия 1.19 для гухи и сейчас бы я хотела перейти бы в тот момент когда можно поспать но мне что-то запрещает сейчас спать а сейчас ну типа час ночь Почти. А я спать не могу. Что за нас? Типа, на улице ночь, а я спать не могу. А, кстати, не обращайте на 223 уровень. Так надо. Ура! Я могу спать. Да, тут плаги стоят, тут плагин тут самый главный ну используемый флаги на этот как на сидение вставание так флаг вот тут у меня пересник ну и складик вот последнее что у меня тут появилась вроде как Кто тут у меня мусорка вот такой вот складик скромненький вот тут вот у меня шахта, вот тут вот у меня вот в этом входе, тут не шахта, но вроде как шахта, тут у меня живут LA, и тут стоят. ну то есть печки и клавилисты. А, ну тут у меня еще чипофеи, чипофеи позы позы и кстати мы рейды тут отбили вот тут вот, вот главное вот это вот это уже территория вот, этого вот, главное вот это вот тут вот, еще вот что добавилось но ну, я потом покажу что такое точнее куда это ведет понятно что это такое перма от бакса вот тут вот. пентхаус макса который я строила мне не показывают вы короче комна дохренища и из этих дохренищей да, комнат он выложить на чердаке тут 5 также вот тут вот и также вот здесь, здесь сюда то на том месте вот это это место должно было попасть в серию за кадром но блядь, я эту запись просрал ну короче вот такая вот моя личная зона отдыха а вот, поспать посрать не могу зато за помню импровизирую вот, посидеть вот портал взад зад вот. тут у меня э вот это вот кстати элей это и все еще моя территория потом уже идет вроде как не моя территория тут портал взад такую вот, вот, вот трибуна тут сидячие места тут сзади самые интересные а Жители переехали в этот дом. Я надеюсь, я сейчас смогу вспомнить все, чтобы не рассказать Ну вот тут Вот. Так, китайских телефон. А, точно. Я за тут Яхти. Я ходил это самое в западе. Его! Ну тут я соответственно не стал их спавнить лидера полносану нахрен надо. Деревню. Потом еще восстанавливать ее. Пряно ли надо идти. В чем дело бы это я? но тут тут флаги вот это кстати вот с этой стороны правильно это флаг не до выживания правильно так, так. Правильно. так пожрать пожрать у меня что-то есть вот такое все Смотрите, поехали. Вот, кстати, вот спасибо обновление 1.19 у нас грузовая лодка появилась. Правда, Макс не хочет на 1.19, но я его заставлю просто потому. Смотрите, вот та самая деревня. В первую очередь она ведет сюда. Но тут в этой деревне особо ничего не изменилось. Ну, достроился мост. Наконец-то. И появился флаг. Все. Идем в ту деревню. В той деревне, как, кстати, вот и появилась традиция делать большие флаги. Стоять! деревне как раз-таки появилась традиция делать большие флаги то есть четыре блока на один цвет то есть вот поскольку вот тут она высокая очень потому что она там снизу идет с того самого обрыва вот У -у -у, начало и тут как бы ну, не особо хорошо видно, поэтому вот тут вот каждый цвет на 4 блока. А по 3. Значит. Нет, тут на 4. Раз, два, и четыре. Да. 4. То есть вот на 4 блока. Вот с этой деревни как раз таки появилась традиция делать на 4 блок. Ну, а тут это появилось, потому что тут не особо видно. Поскольку тут и не близко. И еще снизу стоит вот это. Вот. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Стоять. Тормозим. а Вот так Сюда он все равно залетел. Вот тут этот портал в зад такой. Тут вот такой своеобразный портал в зад, который, кстати, не особо далеко оттуда хоть там охренеть далеко, но как мы знаем. Один блок в заду равно 8 блоком. блоком в реальном мире, поэтому чему я удивляюсь, но все равно как. Ой, -ой, -ой, -ой. так раз собака бака. Ну тут, тут вот такая вот, кстати, новая деревушка, которую я откопал. Уже показывал 12 минут. Вот. Ну, что будет происходить с этой деревушкой, а, вы узнаете по истечению всего этого сезона. Такие сит, я думаю, этого сезона покажу, думаю, я скажу, прямо сейчас нет. Я его думаю, покажу где-то в конце сезона. Если я его, конечно, не покажу. Ну нет, я его конечно, не покажу. Надеюсь, если я не забуду. Может, зная мою память, я могу забыть. А сит показать? А какого-то а, как надо. Он сразу... хочу подменить то, что этот сит для версии один восемнадцать один нет для один восемнадцать два. есть такая один восемнадцать есть один Да есть вот один восемнадцать-три нет. Нет, для один вроде. Короче, или для один восемнадцать, или для один восемнадцать, два. есть? 1.18,2. Сейчас забыл Да, один. 1.18.3 нету, 1.18.2.9. Просто еще один, я просто еще от 1.14 не отошел. 114 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4. А что нет еще? 1.14.8, хотя делаю в свое время припол. И мы с тренником 1.14.8. Такое ощущение, то что она вообще не движется, хотя это движется, просто не видно. Скорость уже охренеть такая. Глазам больно, я как будто просто просто меня просто что-то ведет. Даже вот эти блоки просто передвигаются. Ну и вроде все. А ну вот еще вот этот блок. за кому-то интересно что-то самое интересное место а ну еще мы тут фантомов завели себе вот домашних нет мы себе фантонов фантонов антонов антонов фантонов фантонов фантомов мы себе и не заводили они как к нам каждую ночь сами приходят вау ну да, как красиво с шейдерами просто посмотрите на ночное недовыживание шейдер это просто что-то счет я короче придумал дизайнерский ход вот сюда вот добавить фонари хотя их бы и так и так всегда было бы сама то поставить их бы и повесить снизу и поставить слив Само то было бы Я вообще а особенно вот тут вот тут вот вот так вот проезжать там Фу. А почему кстати факелы стоят потому что фонари как-то ну будут мешаться Проезду Хоть тут везде и фонари стоят но тут факелы стоят потому что фонари будут мешаться проезду Если вот прямо вот прижиматься к этой какой-то из сторон но если вы скажете то что можно к одной из сторон сначала прижаться а потом уже от нее отжаться нет пусто это будет еще намного сложнее просто нужно указать время когда тебе нужно отжаться тебе не стопнуться, если у тебя скорость уже охренить какая. Ты ее потерять не хочешь. А вы видели, какая скорость тут вниз? То, что просто блоки сами по себе летают. Летают блоки. Я так понимаю, третья серия это серия объяснения этого самого. А, бля, точно. Вашего уже в опять зайду. Режим наблюдателя. Я просто хочу показать вам одну трагедию. Которая у нас тут произошла. Короче, вот. Просто посмотрите, какой он был в первой серии. И какой сейчас? Это трендец Но я его восстановлю. Я его восстановлю. В следующей серии. В следующей серии, я думаю, наверное, то, что он будет восстановлен. А если у меня не получится, то пошел в жопу. Ай, йо. Я спейс зажался. Ну вот я хочу, чтобы ну, короче вот так вот, вот это вот. О! Можно было на этом моменте сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, пишите комментарии, но нет. Ну что я как прав... Ну что, я, во-первых, как правило, это не говорю. Потому что нахрен надо. А во-вторых, серия еще не заканчивается. Но я так думаю. до 30-й минуты я все-таки дотяну Потому что у меня хронометраж обычно 30 минут. То есть больше, чем 30 минут. У меня хронометраж обычно Просто обычно я не снимаю меньше. Потому мне надо наоборот больше обычно, чем 30 минут. Мне не хватает времени. что как вы знаете, у меня все без склеик, не без склеек, вот это вот все. А показывать я тут просто показал, так у меня уже настроение не то, я хочу просто сейчас подумать. Ох, Под так. Кстати, как идея. Окей, okay, Google. Поставь окси тако. Окей, Google. Окей, okay, Google. <coughs> Окей, okay, Google. Поставь такого Сенен-Онзерит. Сенен-Онзерит. Поставь такого Путин-Онзерит. Обожаю так. Вот я и как исполнителя я обожаю паку. Вот, честное слово. <со> на <iana> <out> <smills> как где брата подняться у oh, то вот красиво а лава вообще никак не поменялась. А почему вода красивая? А лава не поменялась. А разработчики BSL. А ч ⁇ я удивляюсь? Этот шейдер на 1.16.5, да? Этот шейдер на 1.16.5. А у меня 1, надо исправлять я прямо сейчас буду на видео скачив Шейдер. шейджер Шейдер. psl 1.19 Хватит трендить. Покажите мне. Дайте, блин. Как мне скачать? Ура. Это, это, это, это в смысле? Спасибо, мне теперь нужно VPN включать, да? Давай на ходкорд поставлю обновляем страницу нет тут я так понял что не важно together yeah. ooh okay. uh. dance to the rhythm night set easy Хотя, хотя.. Хрен его знает. Хрен его знает. Но меня зовут Конор, я проверю, как это работать на самом деле. ставим шейдер вот такой вот блять этот шейдер для 119 но нихрена не работает все так же тупо и он даже вроде поста они а, он не пост был не поставки Ай, я поставлю. Руины, господи. Можанг студию. А мне все та же древня. Я, я буду лучше на более новой версии этого шейдера. А почему воду он модернизировал, я понять не могу, типа чем лава хуже? Он воду модернизировал, да, а лаву нет. Странно, странно. Но вода очень хорошо модернизирована, но лава нет. Я знаю, как я отсюда выберусь видео будет это не так о еще алиса включилась а подожди Я точно оттуда водойду а да войду Ура! Я спасена, вроде как. Вот теперь я тут спасена. Да, не подниматься 10 миллиардов часов. Ура! меня уже похрен и спать я у бакса вместо спать возрождения установлена красиво красиво и пачки я отходила можно было это замедлить. Короче, короче, короче, короче. Я что-то хотел показать, но забыл а о чем. Я, короче, более-менее дотянул до 37 минут. А я. Я, короче, более-менее до 30 минут дотянул хронометраж. Это хорошо, поэтому я могу со спокойной будтой заканчивать видео. О, видео уроки. Подписывайтесь. Всем до свидания. И в следующих сериях. Я надеюсь, я могу сейчас поговорить, покрыть.